озера Байкал. На западных склонах Байкальского хребта берет начало одна из величайших рек мира Лена. Пять тысяч километров пробегут ее воды по востоку Сибири. Далеко за полярным кругом вольются они в холодное море Лаптевых. Верховье Лены. Не широкое, тихое, извивается река по таежным просторам. текает Лена через страну гористую, покрытую дремучими лесами, между берегами живописными, в своих видах до бесконечности разнообразными. Так описывали Лену старинные русские путешественники. В течении Лена становится все шире и полноводнее. Алёкминск. центр богатого земледельческого района Якутской автономной республики. Восемь месяцев длится суровая якутская зима. 60 градусов достигают морозов. На глубине одного-двух метров слой вечной мерзлоты, короткое засушливое лето. Хлеба в ней совсем не родится, а доставляется он и из верховых мест, говорится в старинном географическом словаре. Так было, а сегодня колхозники Якутии в Содружестве с учеными выращивают богатые урожаи пшеницы, меня, ржат. Издалека за много тысяч километров доставлены сюда новейшие сельскохозяйственные машины. Самолет летит на Якутск. Декабристы и Чернышевской, Петр Алексеев и Короленко, Орджоникидзе и Ярославской, тысячи лучших сынов России томились в суровой якутской ссылке. В 1632 году казачий сотник Петр Бекедов заложил на Лени остров для государева величия и прозван тот остров Якутским. Ныне Якутск административный и культурный центр социалистической Якутии. Вырого раскрылись перед якутской молодежью двери, школ и институтов. Расцветает искусство освобожденного народа. Еще шире разлилась за Якутском Лена. Недаром зовут ее Якуты Улахан Урях, что значит большая река. Сангары. Богатое месторождение высококалорийного каменного угля. Несколько километров протянулись к реке ленты транспортеров. Все дальше на север плывут караваны груженных судов. Здесь Лена пересекает полярный круг.